За твоей стиральной машиной. Вы с Гэри? Мы с ним тоже вместе стирали. И что, бог. у тебя есть мыло? Мыло? Но мы пользовались порошком. Вот есть свежесть и тяжкий. Ну вот, поехал. Хватит себе лгать. Ты не можешь жить без этой улитки. Ты прошел почти всю жизнь с ним. Ты не помогай себе в этот момент, Губка. Как трогательно. Гарри! Извини, Спанч Боб, но Гарри больше нравится со мной. Ты должен научиться проигрывать и уже перестань жить прошлым. Как грустно. Даже твоя собственные, потому что ты жалкий нуждаешься в умках. Твой старинный друг всю жизнь был рядом твоих юных лет. Бросил тебя и, наконец, нашел кого-то получше. Ты понимаешь, как жалко это звучит, мой мальчик? Ты понимаешь? Сам себя. сделал свой выбор. Знаешь, что он выбрал? Меня. Да, Гэри.